Тра-та-та-та-та, друзья! Наконец-то братишка Scratch стал счастливым обладателем замечательнейшей игрушечки под названием Fallout 4. Да что я рассказываю, все уже давным-давно догадались, потому когда у нас началась а, заставочка. Добро пожаловать, друзья, в мир постапокалипсиса! Да, где у нас после ядерной войны не осталось совершенно ничего практически живого, вся цивилизация была уничтожена ядерными бомбами, и мы в качестве одного выжившего будем сейчас начинать прохождать и совершенно новое выживание в этом постапокалип... постапокалиптическом э, мире что-то я уже начинаю повторяться но да ладненько все детали в сторону и давайте начнем уже совершенно новую игру ну а ты зритель запасайся чаечком, печеньками или чем-то там привык запасаться и приятного тебе просмотра также не забывай ставить лайкосики под данный видосик мне очень нужна важна твоя поддержка ну а взамен за твои лайки братишка скреч естественно будет радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным э, играм ну, а мы, друзья, начинаем. Так, ну что ж, давайте зайдем в настройки, а сразу же в, гейм, в геймплейные настройки и сложность игры. Пускай будет обычная. Да, на видосиках лучше, ребята, использовать сложность, конечно же, не такую супер а, сложную. Ну и давайте начинаем новую совершенно игрушечку. Ну, естественно, вступление как же без него. Давайте посмотрим. Fallout 4. Война. Война никогда не меняется. В 1945 году мой прапрадед служил в армии и гадал, вернется ли он домой к жене и сыну, которого еще ни разу не видел. Его желание сбылось, когда США завершили Вторую мировую войну, сбросив на Херосиму и Нагасаки атомные бомбы. Мир замер в ожидании ядерного апокалипсиса. Но случилось чудо. Мы стали использовать атомную энергию, и не в военных, а в мирных целях. То, что раньше казалось уделом фантастов, бытовые роботы, машины на термоядерном топливе, портативные компьютер, все это стало реальностью. Но уже в 21 веке американская мечта рассеялась, как дым. Годы безумного потребления привели к истощению. Запасы всех природных ресурсов. Мир затрещал по швам. Сейчас 2077 год. Киберпанк, блин. Человечество стоит на пороге новой мировой войны. Мне и мне страшно. Страшно за себя. За жену. И за маленького сына. А время, проведенное в армии, я кое-что понял за время. Война. Никогда не меняется. Это хорошо, что ты это понял. Я очень рад за тебя вообще. И в принципе. Так. Война никогда не меняется. Нашего главного персонажа демонстрирует. Что, только проснулся, что ли? Еле шары разлепил. Оп, а вот и жонушка. Твоя речь, думаешь? Не сомневаюсь. А теперь иди собирайся и пусти меня к зеркалу. Конечно. Так, ну что ж, давайте не будем мешать. По-быстренькому создадим своего персонажа а, для того, чтобы наша жонушка покрасовалась. Черт возьми, мы же не девки, чтобы возле зеркала часами-то стоять, правильно? Давайте нажмем на Enter. А, готово. Наверное, мне необходимо. Так, так, так, подсказочки мне дают. Чтобы осмотреться, используйте мышку 2. Опачки. Ну что, как я вам в профиль? А как ванфас? А, вот такой вот красавчик наш главный герой. Так, ну ладно, ребят, мы же не девки. Давайте не будем тереться долго слишком около зеркала. Нажимаем на Enter. И нажимаем, конечно же, подтвердить. Так, ну все, готов, как говорится. Погнали. Черт возьми, я даже не задал имя нашему персонажу. Но это, в принципе, а, не важно. Это что у нас? Ванная комната, да? Так, наша жена Нора. Которая решила тут привести себя в порядок, да, я так понимаю, готовятся наши ребята перед каким-то торжественным событием. Так, ну что ж, сходить надо в душ, принять душ. Водичка-то будет сегодня? Нет. Так, душик принять нельзя, ладненько. Душик, видимо, я уже принял. Так, так, вытереть ручки. А, газеты вытирать руки или что это такое? А, туалетная бумага, газета на всякий пожарный. Да, ну вы поняли, да, если туалетная бумага у нас закончится. Так, отлично, все как у людей, как говорится. Так, что тут у нас за комната такая? Посмотрим. Так, сушилочка стоит. Этим пусть Кодсворд пользуется. Отлично. А кто такой Кодсворд? Стиральная машина. Это что у нас такое? Еще одна стиральная машина. Очередной шедевр от Generals Atomix International. Понятно. Молоточек какой-то, тут какой-то недострой, я так понимаю, ремонтом занимался наш парень. Нет, что такое? Абракса очистит что угодно. Стиральный порошок. Так, хороший же по бытовухам, по бытовушкам шарится. Давай уже куда-нибудь выходим потихонечку. Это что такое? А, надо все, ребятки, осматривать. Так, что у нас тут? Надо бы закрыть. Кто дверь не закрыл, черт возьми, давайте закроем, чтобы у нас тут не все было в порядке. Так, это, так понимаю, наша с женой комната. Так, опачки. Мы можем в креслице посидеть вот таким вот образом и полюбоваться, наверное, как-то на себя. Могу и полюбоваться на себя? Да, черт возьми, могу. Вот так вот выглядит наш парень. Опрятно одет, аккуратно подстрижен. Да, немножко, правда, не брит, но это щетина, это исправимо, ничего страшного. Так, ну что ж, посидели, хорошие расслабляться. Давай, родной, выдвигаться уже на приключение, черт побери. Так, радио что-то играет, как всегда, нудная-занудная музычка. Давайте вырубим его нахрен, а то у меня уши просто-напросто лопнут. Так, это что такое, камера? Надо бы напечатать снимки с нашего отпуска, говорит наш парень. Так, ну ладно, как займусь я этим, обязательно напечатаю снимочки. Так, проверим, что у нас в шкафу. Война никогда не меняется, это уж точно. Ты уже запарил эту фразу повторять. Так, к чему одеваться два раза? Я с тобой согласен. Так, закрываем, ребят, двери и идем дальше. Что-то как-то медленно ходит наш персонаж. Давай, поживее уже. Так, это что за комната? О, это комната нашего маленького Тимми. Ой, не Тимми, а как-то по-другому звать, наверное, нашего сына. И что такое? Надо будет попросить игроков подписать его когда-то в следующий раз. Так, понял. Перчатка пока великовата, но Шон еще дорастет. А, это комната нашего сына Шона, я так понимаю. Да, ребятки, наше, нашего сынка зовут uh, Шон. Либо он станет Вундуркиндом, либо будет в кубике друг, друг от друга всех остальных детей бить. Детей об кубики бить? Или я не так, ребят, прочитал? Так, ладно, три цикл, поскорее бы начать учить его кататься Ой-ой-ой, сколько здесь всего Игрушечная машинка хе, -хе подумает только когда-нибудь он ведь сядет а, За руль, так, хорош, где уже наш парень-то? А Шон, здоровенько, опачки, смотрите, какой карапуз Так, здорово, давайте потискаем малыша Ну что? Как тебе тут лежится? Нормально все, а? Штаны не полные у тебя, нормально там все? У тебя тепло? Сухо? Так, ну что ж, давайте крутнем ему игрушечку с ракетами, пускай посмотрит. Ох, какой шон, а вот какой молодец сорванец, а растет у меня. Ну, ладненько, так, пойдем дальше. Это что у нас тут такое? Так, ладно, здесь ничего такого особенного. Так, я надеюсь, тут хорошо у парня у нашего, ничто его не отвлекает от его детских дел. Так, ну что ж, идем дальше. Пройдемте, пожалуй, на кухню. Так, это наша кухня, я так понимаю. Котсворд, о, доброе утро, сэр, ваш кофе 78,6 градусов Цельсия сварен идеально. Спасибо тебе большое, ведроголовый ты мой друг. И свежая газета только что принесли. Ну, давай посмотрим, что там пишут у нас в газетке-то. Показывай. Ну, или кофе меня уже напои в конце концов. Вот это, что ли, газета? Комикс. Давайте попробуем активируем. Грок на кварвары джунгли э, не, не топы решней. Какая-то странная книжечка на самом деле. Так, ну что, давай, давай закажем уже кофе. принеси ко мне что-нибудь попить. Робот, давай-ка я уже закушу что чем-нибудь. И жена, смотрю, пришла. Так, Ждем, когда... О, вот он, наш кофе, оказывается. Давайте выпьем кофе. Так. Плач младенца. Что такое? Не понял. Кажется, у кого-то небольшая авария. Я позабочусь о Шоне. Так, так, так. Давай, давай. Позаботься. Хоть поначалу и было страшновато, но Коцфорту можно доверить Шона. Ладно, я, я верю этому парню, черт возьми. Хотя не совсем. Это же чертова машина ведроголовая. Что он там со моим сыном? Не пойму. Так, давайте пошаримся по холодильнику. В понедельник температура воздуха поднимется до 11 градусов, нам сообщает по местному значит, радиоприемнику. Похоже, молоко только что привезли. Да, само, блин, пришло своими ножками. Так, так, так, на острове. Что-то много нам всего там болтают, рассказывают. Тут, я так понимаю, наша кухня. Здесь мы готовим, да, отличненько. Тут у нас телевизорчик, давайте подойдем, посмотрим, что у нас там по телеку показывают. Опа, какой-то странный у угрюмый хмырь, нам тут там что-то лепечет. Откроешь? Наверняка этот продавец от тебя каждый день спрашивает. Так, в смысле, какой еще продавец? Наша печечка. Ничего ну, тут так устроились, да? Не, Смотрите, как хорошо, в вроде домик небольшой, а уютненько так. Что-то кто-то пришел, говорят, в первую очередь, безусловно, не замена. Так, это понятно. Ага, кто-то пришел. Так, здрасте. Забор покрасьте. Не понял. Так, доброе утро, я из Волтека. В смысле, что за Волтек такой, не пойму. Волтек, напомните, что это такое? Что я не пойму. О, это ваш лучший друг, сэр, и ваш ключ к безопасному будущему. Видите ли, Волтек строит подземные комплексы по самым передовым технологиям? Ну и дальше-то что? А, своего рода убежища, роскошные комплексы со всеми удобствами, где вы сможете пережить ужас ядерной катастрофы. О чем вообще этот парень? Вы не представляете, как я рад, что, а, что нам с вами наконец довелось поговорить. Я уже несколько дней пытаюсь с вами связаться. Ни хрена, видимо, не получается. Ну что ж там такого важного-то? Я вот он, так, да, я здесь, да. Так, я слушаю тебя. Наконец-то, наконец-то. Давай же к делу, хватит темнить. Я понимаю, вы человек занятой, поэтому много времени не отниму. Время теперь ценно, как ä, никогда. Но я с этим я с тобой согласен в этом плане. Ну, я пришел сообщить, что <coughs> в благодарность за все, что ваша семья сделала для страны, ваши кандидатуру одобрили для местного убежища ä, номер 111. Ну, я понял, что теперь дальше-то одобрили кандидатуру для убежища. Ну и дальше-то что, вся семья? Речь идет о, моей... о всей моей семье. Конечно, конечно, кроме робота, разумеется. И вам уже предоставили допуск. Осталось лишь кое-что уточнить. Ну так что же, уточнить-то надо. Что надо уточнить-то? Странный паренек. Чтобы не было никаких задержек в случае непредвиденного тотального уничтожения, это займет лишь пару минут. Я на это надеюсь, блин, а то у меня кофе стынет. Расскажи подробнее. Расскажи подробнее об убежище. О, oh, уверяю вас, оно оснащено всеми удобствами, не говоря уж о полной защите от радиации и враждебных мутантов. О чем вообще он говорит? Ребятки, я думаю, он какой-то параноик, что ли. Светлое будущее под землей, это не просто наша задача, это наше призвание. Так, да капец просто, откуда у вас вообще таких берут? Так, а, ну ладно, давайте, ответим ему да. Ладно, давай, валяй. Чудесно, чудесно. Так, посмотрим. Та-та-та, ну что, ты посмотрел, там уже нет? Ты уже посмотрел? Ага, нам предлагают распределить очки, значит, наших с вами а, характеристик. Так, ну давайте подкачаем нашего персонажика, да, восприятие немножечко ему добавим до шестерочки. Uh, По-быстрому сейчас я, ребят, набросаю какой-нибудь uh, билдец, <смех> так сказать Удачи мы ему дадим, три пунктика Ловкости бы я ему, конечно же, дал побольше А интеллект, uh, определяющий ваш уровень ума, он влияет на количество очков опыта Которую, опачки Вот интеллект надо бы прокачать, мне кажется, да? Выносливость, интеллект Ну пусть интеллект будет троечка, наверное, да? Харизма, а нет, пусть будет харизма троечка, да? Интеллект будет пятерочка и выносливость тогда мы сделаем на, на троечку, да, по максимуму. Ну что ж, вот таким вот образом я распределил, то есть у нас лоск, ловкость, а, ловкость восприятия. Надеюсь, я правильно, ребят, поставил свои параметры, свои навыки, да, здесь, в этой игрушечке. Если вдруг кто-то не согласен с этим, друзья мои, зрители, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, так ли я вообще, так ли я вообще создал стартовые свои какие-то параметры. Так, ну что ж, как всегда, ребятки, по-другому быть не может, наше имя, оно едино, да, во всех играх практически это так, правильно написал? Да, правильно написал. Принимаем, друзья, не будем слишком долго задерживать это. На этом все. Осталось отнести бумаги в убежище. Поздравляю, вы готовы встретить а, будущее. Блин, какой-то странный тип. Э, спасибо, чувак, да, спасибо. Ради нашего спокойствия подумаешь документы. Ну ладно. Хочешь что-то полезное сегодня сделать? Ради вас, Шоном. Так, давайте сядем на диванчик. Хороший ответ. Поболтаем. Поболтаем с нашей женушкой. Плачь, младенца, да, черт возьми! Опять, что там, блин, этот робот делает? Код код Котсворд, сэр, ну что ты там, ведроголовый? Я сменил Шону подгузник, но он не успокаивается. Кажется, он хочет побыть с папой, а в, а в этом я ему, к сожалению, помочь не могу. Только можете помочь а вы. Да, я понял тебя, подвинься, подвинься ты, ведроголовое создание. Так, ладно, пойдем посмотрим, что там у нас с, с нашим Шоном произошло. Мальчуган, ты что тут кричишь, ругаешься? Здорово! Давай мы тебя немножко потискаем. Как поживают главные мужчины в моей жизни? Ну, мы тут потихонечку справляемся. Смотри, я вон шел. Ну, сейчас крутну его замечательную крутилочку, и он успокоится. Все, довольный, черт возьми, довольный. Больше ничего не надо. Как тут мой малыш жизнь наладилась? Да, все нормально, я справился. Может, сходим в парк, прогуляемся после завтрака. Обещали хорошую погоду. Ну, что мы там будем делать? Я, наверное, телек лучше посмотрю. И пропустить бейсбол по телеку? Ну уж нет. Сэр, мэм, вы должны это видеть. Опять этот ведроголовый что-то там задумал. Котсвард, в чем дело? Пойдемте, ребят, посмотрим, что там опять за проблема у нашего робота. А, затем, да, затем вспышки, осл ослепительные вспышки, грохот, взрывов. Мы, мы пытаемся получить подтверждение. Так, что тут случилось? Что тут передают такое опять? Прогноз погоды, что ли, очередной? Похоже, мы потеряли связь с нашими подстанциями. У нас появились новые подтверждения, подтвержденные сведения, повторяю, подтвержденные сведения о ядерных взрывах в Нью-Йорке и Пенсильвании. Неужели? Как интересно. Покажите хоть что-нибудь. Боже, все в шоке. Ядерные взрывы. Вы там ничего не путаете? Так, нужно, нам нужно в убежище, живо! Что происходит? Берем ребенка, уходим, родная, хватит здесь оставаться. Ёлы-палы, что-то паника какая-то, я смотрю. Вы что стоите? Бежать нужно срочно, какого хрена? Это учебная тревога, правда? Не может быть, чтобы это было правдой. Так, ладно, короче, думайте как хотите, а я, наверное, побегу. Черт возьми, наша деревушка сошла с ума. Все, смотрите, повыбегали из домов. А, так, нам показывают солдатики. Да, тут уже подъехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте, что с происходит вообще? Простите. Следуй к мосту, вход в убежище на холме. Ладно, понял вас. Не будем, ребятки, э, тут, как говорится, дурачиться. Будем соблюдать э, указания. Так, бросай вещи, кому они нужны. Помоги мне собрать все обратно. Черт возьми, люди, давайте уже в убежище потихонечку двигаем. Я так понимаю, какая-то угроза нависла над нами. Солдаты нам показывают путь, куда нам нужно бежать. Мы, ребят, бежим. Так, жена, где моя жена с ребенком? Шона, неси. Неси его аккуратно, чтобы не повредить. Так, ну что ж, что тут затерки такие? Пустите, так. Так, так, так, э, ладно, ладно, я буду жаловаться. Так, одного отсели, что ли, я так понимаю? А остальные-то что стоят? Мы не записались в программу, о боже, нам конец. Так, здравствуйте. Верните нас, мы есть в списке Впустите нас, младенец, мужчина, женщина Хорошо, проходите, так просто Ой-ой-ой, это что за типы такие? Это что такие за типы в броне? Так, ладно, проходим, я понял Да-да-да, да-да, иду, иду уже, иду Что будет со всеми? Мы делаем все возможное, не задерживаться Так-так-так, паника, друзья Какая-то просто-напросто паника Мы бежим, уб... куда-то нас, нас, нас, нам предлагают куда-то отправиться Так, служба безопасности Заходите на платформу, так, и Что? Куда нас вообще отправляют? Что-то как-то быстро все происходит. Куда мы вообще? Где жена моя? Где моя жена? Вот она, женышка. Еще чуть-чуть, все будет хорошо. Я люблю вас обоих. Я люблю вас. Так, что это такое? Ни хрена себе, вот это бомбануло. Это что это там такое происходит? Срочно, срочно что-то надо сделать. Забирайте нас на вертолете или что? Ой-ой-ой, хорошо. Ой, прям над головой. Вы смотрите, как знатно бомбануло. Вот это взрыв, друзья, вот это удар, вот это взрыв, блин, я аж чуть не обделался, охренеть, вот это, ребят, событие, нормально так раз... развивается у нас событие в Фоллауте четвертом. Итак, мы куда-то опускаемся, да, получилось, добрались, мы живы? Неужели, ху, вот это, да, вот это заварушка, конечно, была. Главное, мой ребенок там, что, в порядке сейчас с мальчуганом? Мальчуган у нас в порядке, просьба всем выйти из лифта и организованно проследовать вверх по лестнице. Не волнуйтесь, всем найдется место, место в нашем новом доме Убежище 111, ваше светлое будущее под землей Здравствуйте Ладно, я понял Вверх по лестнице Так, жена, не отставай, где она? Где жена с ребенком? Пойдем, пойдем, не отставай Какие-то, ребят, в какие-то нас катакомбы вообще затащили Убежище 111, так, здравствуйте Эй, вы Приветствую, когда закроем убежище, сможем познакомиться Друг с другом поближе Ладно, я понял так, что у нас тут происходит? Женщина с младенцем. Так, так, так, так. Что, мы можем пройти, нет? Проходите. А тут закрыто. А, все нормально, все открыто. Сюда, да? Понял, понял. Так, здравствуйте. Тут что? Для следующего этапа вам нужны комбинезоны. Так, ну давайте. Так, спасибо. Дальше-то что? Дальше что делать? Следуйте за врачом. Он покажет, куда идти, где врач. А, вот он врач. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Веди. Куда нас вообще провели? Так, мальчуган нормально там? С мальчуганом все нормально. Так, продолжаем, ребятки. Движемся дальше. Ой, вам здесь понравится. Это один из наших лучших комплексов. Не подумайте ничего плохого про него. Тут все у нас великолепно. Так, так, так. Тут, смотрю, все люди переживают. У меня родители в Вашингтоне. И долго мы здесь за... пробудем? Я не знаю вообще. Об этом мы поговорим на инструктаже. Сначала проведем медицинское обследование. Так. Так, так, так, наши комбинезоны удобные. Полная готовность к будущему. Хм, оптимистично все здесь у вас выглядит, конечно же. Какие-то странные какие-то странные здесь стоят у нас штуковины непонятные. Проходите сюда и наденьте комбинезон. Так, ладненько. Так, что там с мальчуганом-то? Успокаивай, успокаивай, да его. так Сюда, да? Давай попробуем. Так, ну что ж, одеваем мы свой комбинезон. Что-то как-то туговато, мне кажется, нет? Нормально вроде. И дальше-то что? У нас помещают в какую-то камеру. В камеру поведут санобработку и сброс давления перед дальнейшим спуском в убежище. Сохраняйте спокойствие. Начинается новая жизнь. Фу, я на это надеюсь, друзья. Так, резидент в безопасности. Какой еще резидент? Жизненные показатели в норме. Так, хорошо. Процедура почти завершена. Блин, какая камера тесная, а. Чё это такое? 5-4. Елоп! Я не могу двигаться! Я не могу двигаться, как будто бы я не мел, друзья. Охренеть. Меня что, заморозили, что ли? Это что, криокамера какая-то по ходу действий, да? Похоже, друзья, меня заморозили. Я ничего не могу сделать. Абсолютно ничего. Белый экран. Все уходит в белое. Ничего не вижу. Так. Включено ручное управление. Криогенный сон прерван. Так, так, так. Я так понимаю, немножечко я очнулся. Меня выпустят, наверное, сейчас, да? Так, смотрим, что там происходит у нас, что там с женой, с ребенком с моим. Они же напротив меня, так, кто такие? Вот это сюда таинственная фигура. Это что такое, кто такой? Еще одна. Открывай. Так, ну, что там? Чего вы открываете? Вы меня сначала откройте, поговорим. Что тут происходит вообще, не помню. Так, все кончилось, мы живы. Так, и что? Почти. Все будет хорошо. Так, так, так, так. Что происходит, друзья? Не пойму, иди сюда. Нет, стойте, не забирайте его. Какого черта? Моего ребенка хотят забрать. Таинственная фигура. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай, ай. он достал ствол. Смотрите, что Как так-то, а? Смотрите, какая... Какой накал страстей. Шон, я вам не отдам. Убивают мою жену. Убивают, черт возьми. Забираем ребенка и валим. Вы посмотрите на этих наглецов. Ты чё творишь, лысый? Хотя бы запасной план есть. Какой еще запасной план, а? Повторный запуск реагенного процесса. Опять меня, ребятки. Заморозили, до да капец, жену только что на моих глазах, друзья, пристрелили, я в шоке просто Отморожу всю задницу здесь, наверное, я в этой камере Хватает ртом, воздух кашляет Кашляем, мы, кашляем, друзья Но вам всем не советуем В наше время главное оставаться здоровым Так, критический сбой криогенной установки. Всем резидентам немедленно покинуть убежище Так, наконец-то, друзья, наконец-то я выхожу Так, ну что, пришло время Ай-яй-яй, запнулся немножечко так, давайте посмотрим, что там с моей женой. Так, ну же, ведь как-то же тебя можно открыть. Да, где гвоздодер или бога, где какая-нибудь какая арматурина, ребят? Я бы щас, сейчас открыл как-нибудь по-быстрому. Вот же крутилка, вертелка. Критический сбой какой-то произошел. Так, а тут можно открыть, нет? Вот же пульты. Врубай, врубай. Отлично, отлично, отлично, включается. Включается, друзья, включил я и... Разморозка пошла. Я найду тех, кто это сделал. Я верну и верну Шона, обещаю. Короче, ребят, пристрелили мою женушку, да, забрали ребенка. И теперь я просто-напросто в растерянности. Я не знаю, что мне делать. Так, давайте откроем эту камеру. Так, сборочное управление. Тут это сделать, я так понимаю, нельзя. Такое ощущение, что это вот тоже кончили. Смотрите, он тоже как-то странно здесь лежит. Не знаю, как-то странно это все. Странный, однако, у вас тут методы лечения, блин. Как я смог на такое подписаться? Надо было договор сначала прочитать. Неужели больше никого? Эй, кто-нибудь! Э Everybody here! Как там говорится по-английски у нас? Критический сбой. Так, это я уже слышал. Секундочку. Так, тут что у нас в компьютере? Давайте посмотрим. Добро пожаловать в сеть Робкоинстрис. Криогенная установка. Так, посмотрим. Криогенная установка отключена. Преждевременное завершение, привлог к бою системы. Обнаружено изолированное ручное дистанционное замещение. Управление отключено. Так, это понятно. Жизнеобеспечение. Жизнеобеспечение отключено. Преждевременное завершение привело к сбою системы. Обнаружены изолированное ручной дистанционное. Так, это я тоже уже слышал. Дальше смотрим. И третий пункт тоже самое, да? Камера один. Так, так, так, все, ребятки, названия есть. Нора и Шон, это камера 6, младенец. Нора и Шон, младенец. Почему? у Нас же в двух камерах а, держали. Состояние пациента неизвестно. Запущен протокол ручного управления дверью а, камеры. И все. Так. Короче, можно про всех посмотреть. Но мне-то, друзья, это не совсем интересно. А, это я. Нора и Шон, это да, вот с ребенком. А я, ну-ка. Состояние пациента неизвестно. Так, понятно, что здесь ни хрена ничего не понятно. И ничего, ничегошечки как надо не работает. Так, ладненько, надо нам отсюда выбираться, короче говоря. Давайте, ребят, попробуем. Это что у нас тут можно? Нет, что-то подбирать, что-то с чем-то взаимодействовать. Это же все-таки игрушечка, рпг игрушечка-РПГ-шечка у нас, насколько я знаю. И здесь можно все подбирать, все, что под ногами валяется. Так, идем дальше. Критический сбой, я это все слышал. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, там ну что такое? Кашляет, тяжело дышит, черт возьми. Да, звезд... воздух, конечно, здесь такой себе. Так, заходим, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. В этом месте, так, планшетик. А -а -а. О -о -о. Начинаем заниматься, ребятки, собирательством. Так, комбинезон убежище новый а, предмет взят. Я так понимаю, надо как-то его экипировать, наверное. А есть у меня какой-то инвентарь или что-то в этом роде? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А Нет, это не то. Так. Ладненько, идем дальше, друзья. Продолжаем прохождение. Черт возьми. Ой-ой-ой, это еще, короче говоря, одна комната с такими же камерами. Да-да-да, много здесь людей похоронили, можно так сказать, да, в этих камерах, и уже, наверное, ничто им не поможет. Так, здесь что у нас такое? Давайте попробуем их отключить. Это, ребят, я тоже все видел уже, да, где-то в прошлый раз, я думаю, что нового здесь ничего у нас а, не будет. Ладно, выбираться нужно отсюда, нужно отсюда выбираться. Так, так, так, откуда мы пришли? Мы же оттуда пришли, да. Так, проходим дальше, здесь что у нас такое? Так, я нашел какие-то инструменты, молоток, Отлично. Гаечный ключ, отвертка, разводной ключ и ящик с инструментами, в котором, я так понимаю, ничегошечки. А, нет, так, ну что ж, давайте, нет доступа. Сбой. Нет у меня доступа. Не открывается, я понял. Так, ну что ж, давайте попробуем в эту дверь еще ломанемся. Так, ну здесь, по крайней мере, открывается. Так, идем дальше, друзья. Идем дальше, продолжаем играть в четвертый мы. Таракан, таракан, тараканичи. О, да, он еще и живой. Так, это что такое? Выбран предмет... Ага, отлично, это уже какая-то, какая-то палка-выручалка, я так понимаю, да? Волшебная палочка Гарри Поттера, стреляй, огонь! Не получается. Ладно, я надеюсь, со временем я к ней попривыкну. Так, ну что, это за комнатка такая? Кофейная кружечка, ящички, сигара. Подбираем. Так, что еще можно взять? Кстати говоря, тут что-то же видно, есть. Так, так, так, еще что-то забрал я. В каждом ящике можно шариться или нет? Так, на стуль. Не, не, вовремя ты, не вовремя ты присел, родной. Нельзя сейчас садиться. Рано еще. Мы еще всех дел не сделали. Так, в столе у нас ничего. Си, стимулятор. Стимулятор, наверное, тоже нам пригодится. Зачем я эти кружки подбираю? Не пойму. Зажигалка, пачка сигарет. А есть инвентарь у нас какой-то вообще? Где можно посмотреть на наш инвентарь? Не пойму, видимо я еще до этого не дошел Да, ладно, у нас начальная стадия игры Поэтому я еще просто-напросто до этого не дошел Терминал службы безопасности Давайте зайдем и посмотрим Так, а, ну инструкции безопасности мне читать незачем Я же не, не здешний работник Так, руководству по операционным протоколам Это тоже неинтересно А давайте посмотрим журналы безопасности Так, 23-е а, Это все-таки произошло Конец света, еле успели запустить всех резидентов Выжили не все А теперь остались только мы или дышки. <смех> не понимая белые халаты пытались мне объяснить, что заморозка это какой-то серьезный эксперимент ради светлого будущего или типа того. Не знаю, не нравится мне. Что мы им мило улыбались, а потом засу засунули в лед. Почему их не предупредили? Так, ну что, журнал я так понимаю мы почитали. Совсем все подряд читать я не буду. Это слишком долго. Смотрите какой душитель тараканов у нас здесь на плакатике интересный. Ох, таракашка! Вот сейчас мы на тебе испытаем наш замечательный стержень. Нажмите маус один для атаки. Так, это понятно. Так, еще одна палка. Это типа еще одна палка для того, что если я, например, там бы забыл. Тихо, тихо, тихо! Хорош, блин! Бруянет он тут. Тараканчик маленький. Так, гигантские тараканы. Что за черт? Да, ребят. Тараканы здесь у нас по-настоящему гигантские. Так, что это такое? Питьевой фонтанчик. Попить водички же можно, да? Я же могу из него хлебнуть правильно? Но мне пока что, видимо, это не требуется. Так, идем дальше. Ой-ой-ой, вот это я чувствую, что здесь опасно. И если я под эту штуку попаду, то мне явно не поздоровится. А туда, туда только жахает или еще в какие-то стороны? Опачки, таракана уже поджарила. ха прям на месте. Зажарила, так ему и надо. Так, ладно, мы сейчас посмотрим, что здесь еще можно сделать. Еще один таракашечка, так. Маус 2, чтобы поставить блок. Ага, меня тут обучают, я так понимаю. Да как же нужно правильно биться? Куда он от меня убежал? Так, давайте посмотрим. Это у нас трупешник. Скелет. Это предмет слишком тяжелый. Да, тут кто-то бегал и, видимо, добегался. Ладно, я, ребят, не дурачок, поэтому туда я, естественно, не побегу. Зачем мне это бы надо? Выходим в еще одну дверь. Тихо, тихо! Какого черта, а? Ты меня догнал! Блок, а ну отвали! И ты тоже отвали! Ой-ой-ой-ой! Еще один, офигели! Смотрите, какой напор! А сколько их сразу было, а! Просто какое-то нашествие тараканов, блин. Давайте соберем с них все мясо. Я надеюсь, оно нам пригодится процессе нашего выживания. Так, ну что, будут еще? А если мы попьем? Так, водичка пошла. Да, друзья, водичка, кстати, восстанавливает нам очки здоровья. Там у нас в левом нижнем углу есть своя полосочка с очками здоровья. Все у нас восстанавливается. Так, ну что ж, идем дальше. Тараканы, где вы? Я вас чувствую. Так, это кто такой? Что здесь произошло? Где все? Это ж сколько лет прошло, что они все уже окостенели то а? Представляете? Ну, там, судя по журналу... Так, опачки, это мне пригодится стимуляторы. А Стимуляторы восстанавливают 30% от максимального уровня здоровья и исцеляют повреждения конечностей. Чтобы не открывать инвентарь, всякий раз добавьте стимуляторы а, в избранные. Так, ладно, сейчас посмотрим. Тихо. Я, я же говорю, я чувствую их. Я их чувствую. Где-то здесь шарятся таракашки. А, нажмите 3 или 0, чтобы использовать избранный предмет. Пистолетик мы тоже сейчас возьмем. Наконец-то! Наконец-то! Так, а что такое? Очки. Потрепанный планшет. Я надеюсь, нам это все пригодится потом для чего-нибудь. Так, перезарядка не нужна ему, я так понимаю. Ну что, будем тестировать, что ли? Я не знаю. Наш, наш новые, наше новое приобретение. Еще один пистолет. и Еще патрончики. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Неплохо. Я к тебе еще вернусь. Это что такое? Это какая-то, ребят, пушечка, да, серьезная? Я думаю, что мы могли бы ее как-нибудь открыть. Но, к сожалению, пока это сделать нереально. Так, а где у нас инвентарь-то? Скажите мне, пожалуйста. Двоенные, довоенные деньги и карандаш. Я надеюсь, пригодится. Я надеюсь, все это дело мне в хозяйстве сгодится. Не просто же так я все это дело а, собираю. Так, и что тут у нас за терминальчик такой? Так, секундочку, давайте глянем. Давайте все-таки узнаем, что здесь произошло. Так, добро пожаловать. Это я уже читал. Инструктаж. А, это я уже читал. Точнее, просто-напросто криолятор. Давайте посмотрим. Я давно уже мечтаю создать портативные устройство для криогенной заморозки. Креолятор последним результатом своей моей работы. К счастью, у нас достаточно, к счастью, у нас достаточный запас химикатов и компонентов, необходимых для настройки а, прототипа. Отличный способ занять себя, пока ждем разрешения на эвакуацию. Так, ладно, понял. Руководство по а, операционным протоколам не хочу. Журнал смотритель, давайте глянем. Так, подготовка. И бунт. Последний этап подготовки персонала завершен, за исключением нескольких человек. Зачислены все резиденты из Сенкчуари кчуари хиллз и несколько человек из Кон-Корда. На, на этой неделе приезжали инспекторы из Волтек для проведения технической проверки. Это убежище готово открыть свои э, двери. Могу только представить, какие чудеса ждут наших резидентов. Они перенесутся в будущее. Я почти завидую им и возможности своими глазами увидеть, что же нас ждет э, впереди. Так, ладно, и последнее, ребятки, бунт. Давайте посмотрим. Группа людей под руководством сотрудников службы безопасности устроила бунт, требуя выпустить их из убежища. Кретины! При смертельном уровне. Радиации я дверь не открою. Я собираю оставшиеся припасы и объявляю режим изоляции. Будем... Да, режим изоляции это сейчас очень актуальная тема. Вообще, да, я не буду объяснять. Все, наверное, и так знают. А будем решать, кто заслуживает получать продукты которых. И так у нас осталось мало. Не надо было раздавать слишком щедрые порции. Если кому-то это не нравится, что ж, остальным больше достанется. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут еще есть интересного. А, руководство, журнал и открыть эвакуационный туннель. Конечно же, друзья, на, мы для этого собственно сюда и пришли. А, служебный эвакуационный туннель открыт. Напомните всем сотрудникам соблюдать порядок и следовать протоколам отключения Перед выходом и закрытием убежища 111 Пожалуйста, сохраняйте все служебные записи и исследовательские документы Обратитесь к местному руководству Валтек за дальнейшими инструкциями Ну что ж, принято, понято, да? Ага, вот она, значит, дверка, которую мы сейчас только что активировали Я все-таки предпочту здесь все как следует обыскать Потому что в таких играх нужно, ребят, шариться буквально до да, пачка сигарет пригодится Хоть я и не курю, но тем не менее Ой-ой-ой, еще патрончики Вот я за этим, друзья, собственно и говорю, что надо здесь все обшаривать а, Потому что здесь на каждом углу Может валяться м, а, Всякие ништячки Так, что-то мы взяли Попьем водички, ну в принципе здесь все а, Надеюсь, слишком сильного чего-то я не упустил здесь Да, раз, разве что кроме вот этой вот штучки Это слишком сложный м, Я так понимаю, здесь нужно открыть какой-то замок Чтобы достать эту штуковину Так, патрончики, патрончики Конечно же, как же без них так, ну что ж, продвигаемся дальше, здесь мы закончили нашу миссию, так, шпилька, давайте посмотрим еще, так, дово довоенные деньги, картотека и больше ничего, ладненько, ладненько, ладненько, так, ну что ж, проходим дальше, опять таракан. ну что ж, давайте, ребят, попробуем, где мой пистолетик, где же мой чертов пистолетик, так, назад, вперед, куда делся мой пистолет, а где инвентарь вообще? Как открыть чертов инвентарь? Скажите мне, пожалуйста. Взяв в руки оружие, удерживайте Маус 2, чтобы прицелиться. А где мое оружие Это Раз! Жмите КУ, чтобы использовать. Ага. Вот оно что, друзья. Вот оно как, оказывается, можно здесь. Можно пометить цель для атаки. Так, я понял. У вас нет шансов попасть в эту цель. Да, я понял, да, вас. Так, тап отменить. А если на Е e нажать, ничего не происходит. На F. А, вот у нас менюшка быстрого доступа. Да, на F. А, мы выбираем на троечку, на четверочку. Да, подождите, а что не работает? А, нет, все работает, все отлично. Так, на троечку, что у нас такое, не понял. Какая-то штукенция. На ноль у нас нож, оказывается, есть еще. А, это не нож, это, блин, штуковина, которая нас хилит. Блин, вот я даю, а. Давайте все-таки попробуем пострелять. А, прям так, ребята, я попробую пострелять, Это же все-таки долбаные тараканы. Ой-ой-ой-ой, тихо тихо Успокойся Меткость, проверяем меткость Я надеюсь, патронов на всех хватит, отлично Ну, пистолетик так себе стреляет Оп, и дырки остаются, отлично, ребятки Так, забираем, ребят, с них все мясо Перезарядка, обязательно перезарядочку жмем Нажмите E, чтобы перезарядиться Так, я понял, да давайте попробуем сейчас выстрелить в него Из вот этого режима Так, здесь броня, здесь голова, 63% Давайте, ребят, все-таки по еще выстрелим Вот сюда нажимаем, раз, и E принять Так, бабах Ой, промазал, да, я так лучше стреляю Да черт возьми, умри уже, гадина такая Капец Таракан умирает с одного выстрела, я же трачу на него все пять Не попал, кстати говоря, в том режиме Видимо, или слишком поздно я нажал выстрелить, или слишком рано Не пойму Так, а мы перемещаемся дальше, нам нужно как-то покинуть это убежище М -м, Выход Так, для скрытного перемещения Нажмите левый Ctrl, Пока вас никто не видит Если вы не хотите, чтобы вас обнаружили Избегайте яркого света Используйте рукопашные приемы И передвигайтесь Так, чтобы ударить врага стрелковым оружием Нажмите левый Alt. Ага Стрелковым оружием Или, или, или ручным оружием Так, вас обнаружили Кто меня обнаружил? Опять таракан меня обнаружил На пол, чай, раз ты меня обнаружил Так, тихо, тихо, тихо Я так понимаю, здесь, наверное, еще кто-то есть Не только этот жалкий таракан Тут мне сказали, надо скрываться от кого скрываться-то? От тараканов, что ли? Да я их так всех перебью ногами, перетопчу, блин. Скрываться от тараканов мне предлагают. Так, ладно. Давайте посмотрим, что здесь есть. Есть какой-нибудь фонарик у меня, нет? Что-то как-то здесь темно. Достаточно темно. О, еще один. Так, тихо-тихо. Внимание. Плохой, ребят, из меня ассасин. Очень плохой. Не могу я скрываться как следует. Да, меня сразу же так и тянет, ребята, на приключения. Так, что тут такое у нас? Давайте, ребят, откроем. Для активации системы открывания двери требуется интерфейс пи пип-боя. Хорошего вам дня, <с> спасибо. Ага, вот он. Вот же он, черт возьми. Давайте посмотрим. Вот оно, друзья, венец творения всего. Это же пи, пи бой это наш девайс, который мы можем использовать. Да, теперь у нас точно инвентарь появится, да, вот так вот мы его застегиваем. А, несколько минут на анимацию, как говорится, да, протираем пальчиком, конечно. Плюнь на него еще, да, Сдуй все пылинки. Так, смотрю, загрузочка пошла. Так, так, так, отлично. Что, уже можно взаимодействовать, нет? Или у нас пока загрузочка? Выберите команду с помощью э, мышки. Маус один. Так, или так, не понял. А, ну, мышкой можно взаимодействовать, да, переключать вот таким вот образом. И АД это влево, вправо. Предыдущие. Оружие, одежда. Да, друзья. У меня наконец-таки появился мой инвентарь. Нажимаем на тап, чтобы убрать пип-бой. Я так и знал, что на тап это все дело открывается у нас. Ну мы, естественно, с этим всем делом а, Разберемся, а, но только В следующих моих сериях, конечно же Дорогие мои друзья, в планах, конечно же У нас прохождение этой игрушечки До самого конца, поэтому Будет еще множество серий по Fallout 4 а, Ну и для того, чтобы У братишки Скрэча была офигенная мотивация продолжать Дальше играть специально для тебя, дорогой мой зритель Давай наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров И 50 лайков И братишка Скрэч быстрее запилит Дальнейшее прохождение по Fallout Все будет в ближайшее время на моем канале Ура Игра. Ну а что ты, дорогой зритель, думаешь по поводу этой игрушечки? Напиши мне, пожалуйста, свое мнение и я тебе непременно на него отвечу. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!